Коллеги, начнем. Работа, дипломная работа по курсу корпоративная культура» и «Бренд работодателя». Расскажу о нас немножко. Мы являлись дочерним банком. Это следующий слайд. Мы являлись дочерним банком в Казахстане, который входил в состав группы «Сбербанк» с 2006 года. Его приобретение стало первым шагом Сбербанка на международной арене у нас в Казахстане, даже возьмем. Филиальная сеть состоит наша из 110 структурных подразделений, 17 из которых это филиалы. Наша аудитория – это весь Казахстан, нас 4354 человек. На данный момент, в связи с ситуацией в мире, нас перепродали, мы являемся в госучреждением под названием «Береке банк». На новом этапе жизни банка эффективность работы снизилась и ухудшилось и состояние сотрудников, и, конечно же, снизились показатели банка. Меня зовут Зарина, я отвечаю за корпоративную культуру в нашем банке, мы им подчинены два человека. Мы отвечаем за ДМС и внедряем новый корпоративный портал. Следующий слайд. Цель проекта – это создание единой корпоративной культуры для достижения бизнес-показателей. Следующий слайд. Наша задача – это исследование корпоративной культуры, повысить узнаваемость бренда, повысить эффективность работы сотрудников и налаживание и баланс коммуникации в коллективе. Наша проблема – за полгода у нас сменилось три руководителя топов и, конечно же, санкции, из которых мы еще не вышли. Поэтому банк до конца работать не может в полном режиме. Наша целевая аудитория, следующий слайд, это филиальная сеть, они стоят на первом у нас, потому что они по территориально находятся дальше всех, по всему Казахстану, и они думают, что до них не доходит обратная связь, они очень не нуждаются в обратной связи, в коммуникации, в связи с тем, что территориально далеко. Фейс у нас охватывает область Казахстана, они движущий канал за пределами центрального офиса. Следующий у нас это центральный офис мы находимся в Алмате. Все остальные участники команды, они не менее важны аудитория, ведь центральный офис, участие их сотрудников, разработки и принятия решений в продвижении наших продуктов это очень важные шаги для достижения общих показателей. И третий у нас это, конечно, руководители наши. Это эксперты своего дела, благодаря мы вовлекаем в проект других участников, потому что они являются неформальными лидерами в банке. Следующий слайд. Хочу, каналы и инструменты. А, наши каналы – это телеграм-канал, закрытый, создается для коммуникации проведения опросника прямой линии с председателем правления, повышаем узнаваемость бренда. Он очень удобен в том, что человек может находиться в отпуске или еще где-то в командировке, и он следит за всем, все, что происходит у нас в банке, он всегда в курсе всех событий. И, конечно же, наш корпоративный портал, который мы сейчас делаем, продвигаем. Там мы проводим у нас исследования, конкурсы, развлечения, обратная связь. Также там размещается вся документация для сотрудников, которая упрощает и помогает вообще в работе всем. Следующий слайд. Это у нас HR-исследование, план мероприятий. HR-исследование называется «Оценка эффективности бизнес-процессов». Они помогут нам принять решения по оптимизации методов работы с персоналом и, конечно же, повысить вовлеченность и эффективность персонала. Цель – оптимизация бизнес-процессов, построение эффективной а, структуры, а, повышение эффективной работы, и методом это, конечно, будет делаться опросником Результат – оценка уровня эффективности текущих бизнес-процессов, появление болевых точек и вовлечение сотрудников. План мероприятий на 6 месяцев – это следующий слайд, она. А, Мы расписали, что это будет. Это у нас там митинг а, это общее собрание у нас, Встреча лидеров, директора, замдиректора, оперативные совещания и, конечно же, прямая линия с председателем правления. В них участвуют наши все целевые аудитории, это все расписано. Где-то участвуют все целевые аудитории, где-то только руководители, где-то только центральный офис. Следующий слайд у нас. В реализации проекта главным участием принимает, конечно же, это наш топ-менеджмент. Первый руководитель, то бишь председатель правления, и также, конечно же, HR. Роль руководителя – нести, транслировать массы верную и правильную информацию, чтобы должно было все чисто, открыто, прозрачно. Но и немаловажно, что в проекте должны участвовать все сотрудники банка, потому что банк – это и есть люди, да, люди – это и есть наши бизнес-показатели. Следующий слайд. Критерии оценки. Как мы проверим, прошел ли проект успешно у нас? Да? Это, конечно же, наши HR-исследование. Также оценка эффективности работы персонала, объем выполненной работы, результаты труда опросники в телеграм-канале, да. И наши критерии оценка это обратная связь от руководителей подразделения, это обязательно, которые ставят определенные цели и задачи своим коллегам, персоналу, и они отчитываются в дальнейшем по ФЦР, который заполняется у нас каждый квартал, и мы смотрим, где у нас проседает что-то. И бонусная система, да, это проявляется оценки эффективности персонала тоже, там они проставляют оценки каждому сотруднику, и мы тоже видим, где у нас проседает.